А тесты Лыж ГС Немножко Такие не совсем Благоприятные, наверное, для тестов Лыж ГС условия тестирования Сегодня у нас, а именно конкретно мы месяц, жара, июль Каша-малаша на склоне Совсем вообще не ГС-клон В общем-то ехать стрёмно Лыжи вязнут, но тем не менее что как бы Ну так вот, чё? Вот так, Сочи чё? Вот. Но, с другой стороны, я представляю себе, что вот, я купил эти лыжи, приехал куда-то, да, вот реально покататься и что, да, то есть я же не спортсмен, как бы, которому готовят персональные стоны, крутят вешки, да, у приехал турист. В общем, лыжи, на мой взгляд, которые сейчас на повестке дня, и вот, они в этих условиях отработаны ну, я бы, наверное, так сказал, что просто не конец, но потому что было за сегодня, они отработали хуже всех. Вот. Мне не удалось найти с ними общий язык. Они не хотят ехать по этой каше, то есть они хотят по ней ехать, но они хотят ехать очень продольно и притом без загрузки носа совсем. То есть с носом там что-то там случилось. Там был раньше какой-то рокер, теперь, видимо, его не стало. Вот. И я помню эти лыжи это старой версии когда они как бы были с каким-то хотя бы рокером, они поэтому всему ехали, и было им хорошо. Вот, сейчас что-то вот вдруг произошло, и, в общем-то, не получилось у меня с ними договориться. Но, как бы, на ровном участке, там, где был скоростной участок, да, в общем-то, я могу сказать, что мне было достаточно неплохо. Они действительно стабильные, они не потеряли свою стабильность на скорости, они пружины на ней. Мне понравилось, как бы, в этом участке то, что они включают начинают включать отдачи начинают работать при достаточно малом еще повороте и малой скорости то есть их не надо разгонять до беспредела для того чтобы они включили мотор как бы да там включили какую-то динамику катания вот это было хорошо но по-прежнему это остались как бы такими стабильными скоростными лыжами вот ну я бы не делал каких-то поспешных вот, решений относительно них по там по итогам сегодняшнего тестирования поэтому как-то к выводам я подводить в этом отчете не тороплюсь вот потому что в общем-то лыжи хорошо знаю не, не вижу никаких предпосылок чтобы у них что-то радикально поменялось чтобы они там полетели резко в помойку ну я думаю что они останутся так вот где-то немножко выше среднего уровня по ура в рейтингу некому да вот ну как бы вот так то есть я бы дал бы лыжам еще одну проверку на тех условиях в которых собственно должны ехать лыжи для гиганта. В таких условиях они, в общем-то, не работают, но с другой стороны давайте относиться к этому так, как я начал, с чего я начал, да, то есть вот, а что делать человеку, который их купил, как бы, да, вот, любителю и приехал вот в такую погоду кататься на них в надежде что-то получить хорошее, при том, что условия у нас сейчас не меняются и все 10 пар лыж категории гиганта, они проходят в этих же условиях и вот у меня... Хотя это еще не последние лыжи, да, но перед ними были уже те лыжи, на которых я готов вот сейчас просто взять и недельку вот по такому расколбасу весело покататься, и мне будет хорошо, я знаю точно. То есть это далеко, ну, как бы, не, не, не та проблема, с которой вот все лыжи для гиганта не справляются. Нет, как бы, и были лоджи, которые справились. Все, и, в общем, вот так. В общем, вот а, такие немножко спорные чувства, но лыжи нередко, я думаю, что я ее достану еще на каких-нибудь тестах. Да, с другой стороны, в принципе, есть тесты предыдущих сезонов, в принципе, можете их посмотреть, она не сильно никак не поменялась, в общем-то, поэтому как бы и давайте от нее отстанем и пойдем в следующем. Я пошел за следующим, чтобы не пропустить тесты, подписывайтесь на канал, ставьте в соцсетях не скупитесь на лайки, ну и больше катайтесь. Пока!